Какая вообще стоимость таких вещей? Бляха, то есть вот так вот она достается, получается, да. и э, открывается. То есть это небольшой, получается, такой вот как бы ремень. Да, да? 84-я проба, царская проба. Ага. Уже серебряная по Вот такая тяжеленькая, слушай, приятная. А это? Что да Шлем какой-то, да? сахара. На голову одеваешь? Это фруктовница. Как вы думаете, сколько стоит вот такая вот вещь? Привет, ребята! Зашел в адекварную лавку по нашей традиции к Юре. Тут, видите, как всегда, много всяких интересностей. Вот, Покажу вам несколько новинок, которые появились в магазине, которые наверняка можно будет встретить на Виолити. Виолити – это крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для покупки и продажи предметов коллекционирования. В течение 15 лет «Виолити» работает в странах СНГ и известен за его пределами. Здесь вы найдете старинные раритеты и редкие экземпляры современностей, которые в любой момент готовы стать частью вашей коллекции. Ссылочка будет добавлена в описании. Именно там а, такие вещи пользуются спросом, и люди со всей Украины, и не только со всего мира покупают. Сейчас я вам покажу более детально, что здесь. А, начнем, пожалуй, вот с этой интересной игрушки. А, она, видно, что довольно старая. Но ну, Единственное, вот возраст вот я прям так не могу определить потому что не моя тема, но те, кто коллекционирует детские игрушки, старинные какие-то, довоенные, могут, наверное, мне сориентировать, какого примерно года. Здесь вот седло похоже на кожаную, кожаная. да, кож, кожаная сделана, а самой, а сам из чего, собственно, эта лошадь? Да? Кожаная, все. Кожаная, да, вот мы видим, есть небольшие потертости, можем посмотреть, что там внутри, как она делалось, но в целом выглядит довольно прям старинно так э, антикварно и, а, наверняка это детский, да? Дет, детский детский иконы, детская такая игрушка и, то есть по деньгам я спросил стоит в районе 400 гривен, ну в принципе было бы конечно интересно посмотреть на торги, если поставить с одной гривней но главное, чтобы были люди, которые этим занимаются что, то есть электронные торги все-таки людей привлекают, когда можно с одной гривной побороться и вот такой вот и бывают цены, говорится, даже больше, чем, больше, чем заявлено. Да? Не 400 грин, а набирает еще и еще больше и больше. Наверняка вы видели игрушки новогодние, разные, которые вешались на елочку, тоже вот такие вот самодельные. Ну, они всегда эксклюзивные, потому что делаются либо на заказ, либо... Ну, для кого-то, да? Бывают похожие тематики, но всегда делаются они индивидуально. А вот эти предметы, я так понял, э это из, из одной серии, да, или из одной коллекции. А как, э как что ты про них знаешь? Расскажи, может, э они из, из серебра, получается, идут? Да, 84-я проба, царская проба. Э ага. Из серебра. Это на ремне носилось. На ремне. Ага, на ремне носилась, Значит, и это тут прямо... Бляха, типа. Ага. Бляха, то есть вот так он достается, получается, да. и э, открывается. То есть это небольшой, получается, такой вот, как бы, ремень, да? да, да. А он, наверное, служил исключительно только для декора. Для декора какого-то такого. Ну, он все равно да? как бы защелкивался, он основой служил все равно с этого. Но на нем носились только такие вот вещи, как украшения. Это такой... Ага. Ремень как бы украшение было. Какое интересное странное, друзья. Если как вы догадываетесь, откуда такие украшения, напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, как думаете. Вот. А что это? Это, ну, как мы видим, для чая, да, наливать вот. сюда у нас... Чай, процеживать, да, процеживать. И вот такая подставочка, собственно, когда мы процедили чай и потом чтобы у нас оно не капало да не пачкало стол вот такие специальные подставочки да получается используются Они, проба проба это тоже серебро как часто попадаются так, ну, что Периодически это он прям внутрь. внутрь я как бы ищу их э, непосредственно Внутри такие вещи интересные ищу сам. Мне не нравится, поэтому я ими работаю. Может быть, а что-то еще возможно? покажешь для примера, что еще может быть с элементами серебра. Может, солоночка, которая вот у нас была уже в выпуске? Для, для чего ты говоришь, она использовалась? Соль, соль. Соль. А она посеребренная или сол, серебряная? По, или? Серебро позолоченое. А, ага, По серебро. серебро в позолоте. Так, слушай, класс. И, а ложечка серебряная? Конечно, конечно, тоже просто серебряная по Вот такая тяжеленькая, слушай, приятная. Вот, это что такое? <coughs> это корница. Ага, Ой, класс. Тоже серебряная корница. Вообще красиво выглядит. И икры главное покупать домой, чтобы у тебя была икра. Это для конфет. Для конфет можно, как говорится, делать. А это? Что такое? Для Шлем какой-то, да? сахара. На голову одеваешь? Это фруктовница. Угу. Из этой же серии фруктовница. А какой год это приблизительно? А, ну, погоду не могу сказать. А может поэтому можно по клейму как-то посмотреть? Ну, клейму тут 875 звезда, если я не ошибаюсь. Надо сейчас а у тебя нет книжечки по клеймам? 875. Ага, а ну можешь. Ну, здесь, наверное, ты не увидишь. Вот она. Так, тут у меня же телефон. Ага. А ну-ка. Да-да-да. Опа, есть. 12-й айфон, как бы ты видишь. ]nn. Решает все. Вопросы, да, решает да? вопрос. Да. Ну кроме финансов. <с Feel the upset> Кавказ, я думаю, вот это Кавказ. Видишь, на нем на всех надписях есть, на всех везде Кавказ, чернение это везде. То даже с другой стороны может быть Здесь у нас довольно блеск интересный, но с другой стороны мы видим, да, собственно, и проба. Сейчас я попробую увеличить. Мы можем посмотреть, видите. А, можно глянуть. Она а вот таких предметах, где проба обычно указывают, не, не находил, не помнишь? А есть где то находил, вот на вот этих этих. А на самих, наверное. Да да, вот на вот этих колечках. И ух не ты! На колечках, ух. а вот на вот этом периоде. Вот он видишь. Ага. Да, действительно, есть такая очень мелкая. Ну, такая филигранная работа, действительно, Тут довольно есть, интересно. Вот здесь, здесь вот, на, вот этой, на кольце, на вот этом с обратной стороны. Там, я... Как думаешь, какая вообще стоимость таких вещей? Вот это все, наверное, как коллекция будет продаваться или по отдельности кто-то будет даже добирать себе? Ну, не знаю, тысяч шесть я буду просить, наверное, плюс-минус. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Друзья, интересно, вот кто такое коллекционирует? Напишите свое мнение, как вам, э, что у вас, возможно, есть в коллекции, да, и как вы храните. Кстати, а как дома хранят такие предметы? Обычно там где-то за стеклом, да, или, или какие-то специальные витрины домашние могут быть. Ну, по-разному, кто какого-кого получается. Желательно не ставить что-нибудь такого, чтобы оно серебро втягивает очень сильно. В ага. Серебро, я думаю, положить железку, то она ну, просто заживеется. Начнет темнее, да? да? То есть перетягивать. А на начнет подтянуть даже. Не то, что Ага, то есть лучше хранить его отдельно, да. То есть от ну, других каких-то. Да, Тут что... у тебя еще и нового. Ты говорил, что появились какие-то еще куклы. Да, сейчас, кстати, 8 марта. Куклы... Скоро может быть. Фарфоровые куклы вот Давайте есть. посмотрим, что здесь есть. А вот фарфоровые куклы, в них особенность какая? А, само вот лицо, да, идет лицо и руки. Ну, из фарфора. Ну, там многие не помню, как они сделаны. Там обычно у меня есть на канале видеоролик, как я показывал, у меня uh, выставлялись на Violet и подобные, подобные лоты. И есть коллекционеры, кто покупает под, на, на подарок, потому что очень красиво. И там действительно, прям, вот смотрите, реснички отдельно и глаза очень четко прорисованы. И прям видно-видно, да? Uh, а как по стоимости? Они у тебя где-то уже выставлены? Нет, еще не выставляю. Люди, которые могут посмотреть мой канал, собирать не только монеты Укра... Украины, редкие монеты Украины, но может быть что-то еще антикварное. 450 гривен на вот. Интересно, а как у них коллекционная стоимость растет через время? Честно говоря, я не могу сказать. Ну что, друзья, что-то еще есть у тебя или пока подведем итог? Да, на том, что показал. Как такое, что ли, тебе интересно Ну вот, друзья, Не вот можно. такие вы посмотрели предметы. Напишите свое мнение, как вам. Буду для вас проводить такие подобные видеоролики, показывать, заглядывать в разные антикварные лавки. Видите? Юра, вспомнил, что у него есть еще набор вот таких вот да. интересных э, стопочки такие... Штук mm -hmm. таких, и вот таких четыре штучки тоже есть mm -hmm. ну, да. Прям приятно подержать в руках, вот когда такое держишь там, да Или такое, можно, наверное, вино из таких пьет ну, да. да, и по деньгам, я думаю, сильно дешевле, чем, например, такое там, из серебра и так далее ну, да. То есть ну, э, порядок, приобрести да. себе э, просто кому-то на свинер Перед этим можно наверное, даже почистить, помыть, да если есть такое желание вот, ну что ж, друзья спасибо всем, кто посмотрел это видео спасибо что Юрий за то, что показал такие интересные предметы, надеюсь у людей, которые смотрят это видео будет возможность поторговаться, поучаствовать в электронных торгах на Виолити ссылочку я на сайт оставлю в описании и до скорых встреч подписываться на Виолити, на мой канал если ты там оставишь. да, да друзья, я ставлю я ссылочку на аккаунт Виолити Юры вещи. все, так что, друзья, лайк и до новых встреч, всем пока